Всем привет, райдеры, с вами Юрий, мы начинаем ежедневный анализ рынка Форекс на 29 октября Друзья мои, поставьте лайк данному видео, так в нем узнаете анализ рынка Форекс по основным валютным парам Также по товарно-соединенным инструментам и по индексу Dow Jones Подпишись на канал, если ты еще не подписан, для того, чтобы первым получать новые видео с анализом рынка Форекс на регулярной основе Приходи на мой канал, будет интересно Итак, поехали, друзья мои, евро-доллар Начало недели, видим, что пара у нас пока находится под уровнем 1.11 застряла ниже данного уровня после его пробоя на прошлой неделе торговой мы с вами наблюдаем здесь что я хотел еще отметить и нужно показать у нас тренд нисходящий безусловно мы видим на еженедельном графике и коррекция которая у нас была вот на ежедневном графике мы наблюдаем что она у нас прошла до уровня 50% коррекции и теперь пара снижается дальше, то есть, в принципе, можно как вариант ждать и возобновления восход... нисходящего тренда после данного движения вверх. Здесь у нас порядка 270 пунктов, да, мы прошли, и вот коррекция, да, которая у нас сейчас есть. То есть здесь важно, вот я говорил на еженедельном обзоре на эту неделю, что... БК необходимо удержать уровень 1.1060, пока еще рано говорить о том, что мы улетим, до да, вниз там снова дальше, то есть пока уровень 1.1060 не будет пробить, то есть здесь нужно смотреть Фибоначчи от, нижнего, от нижней границы и видим, что, в принципе, здесь у нас 38.2% коррекция как раз наблюдается и 50% дальше идет, поэтому... Потенциал для роста еще есть, сигналов нет на покупку. Вчера было да, у нас такое бычье закрытие, тем не менее, видим, что уровень 1.11 у нас снова выступает в виде сопротивления после пробоя, до да, вот этого заброса. Пока сопротивление, но нижняя граница восходящего канала еще у нас находится. В процессе, да, то есть нельзя сказать, что это пробой, видим, что идет борьба возле этой, возле этой границы. Четырехчасовый график, здесь у нас есть пин-бар от уровня 1.11. Вчера у нас один из подписчиков Италии упоминал данный момент, да, отмечал в публичном чате в Telegram, Друзья мои, если вы не подписаны, вступайте в публичный чат Telegram, все ссылки внизу в описании под данным видео, общайтесь с трейдерами торгующим по price action, то есть видим, да, что после теста, пробоя, возврат произошел и пин-бар на продажу поэтому можно ждать еще снижения вплоть до уровня 1.1060 минимум, его прокола здесь важна будет борьба, да, ну и дальше уже уровень 1.1, 1, то есть ну, наблюдаем за развитием событий на текущий момент рекомендация остается Такая же, какая была у меня на еженедельном анализе. То есть покупать на ослаблении при появлении только четких сигналов на покупку в виде вот пин-баров, например, таких. Самый лучший вариант. Поэтому ждем. Ждем. уровня у нас сопротивления остаются те же самые. 1.11, 1.11, 70, 1.12 ключевая зона, поддержка 1.1060, 1.1. Ключевые на сегодняшний день, ну, самая ключевая в районе 1.09. Рекомендация ждать сигнала на покупку, друзья мои. Идем дальше, GBP-USD. GBP-USD потихонечку снижается от одной из ключевых линий тренда. Тренд у нас, трендовая линия, видите, на еженедельном графике. Масштаб поменьше сделаю, то есть тут есть и канал долгосрочный на ежедневном графике, плюс трендовые линии, видите, две, сейчас, сейчас, секунду, я на ежемесячный график перейду, здесь, возможно, будет лучше видно, да, вот так, лучше, на ежемесячный график, да, видим, что мы в таком треугольнике, то есть, да, обычно идет пробой в какую-то сторону, да, то есть, видим, сейчас мы встретили сопротивление от верхней границы данного, данной трендовой линии, и от нее уже у нас пошла коррекция вниз, потихоньку. На дневном графике мы еще не дошли, но тем не менее превалирует у нас, конечно, чем выше таймфрейм, тем больше сигнал. То мы видим, что снижение идет от уровня 1.30. Здесь, кстати, у нас образовалась небольшая формация внутренних свечей. Вот здесь, да, у нас мы наблюдаем очень такой диапазон, короткий, да, очень диапазон. То есть буквально видим, что да, здесь торговля происходит там сколько пунктов, давайте сейчас посчитаем, примерно тут очень порядка 60-50 пунктов, да, поэтому можно ждать пробоя из этого диапазона внутренних свечей. Ну, обычно идет по тренду, по текущему, но в данной ситуации после роста вот большого, да, Коррекция ожидается вниз. Я говорил, что продолжение нужно ждать, вплоть до уровня 1.2750 и ниже 1.26, не исключая. Вот, будет интересно наблюдать, да, если возврат цены произойдет вот на пересечении каналов нисходящего и восходящего. И вот здесь что будет происходить в, данном, в данной зоне. Да. То есть отсюда можно наблюдать вот что-то в виде данной ну, на примере вот подобного пин-бара и принимать решение уже о покупке если будет сигнал. В текущей ситуации я рекомендую оставаться на заборе, наблюдать, продолжать за картиной, за сигналами четкими и пока не предпринимать никаких действий до подтверждения рынка. Уровень сопротивления у нас ближайший 1.30, поддержка 1.2750, 1.26, 1.25. Вот это ключевая зона поддержки на сегодняшний день. Рекомендую ждать четкого сигнала цены, друзья мои, и покупки на ослабление. Идем дальше. Оузи доллар. AUDUSD у нас идет вверх постепенно, да, то есть после коррекции на прошлой неделе видим, что сейчас мы медленно, наверное, снова набираем ход вверх, да, у нас после коррекции небольшой, сейчас, секунду, давайте посмотрим, вот, насколько мы корректировались, коррекция была у нас 38,2%, видим, чуть ниже, и вот вчера уже бычья свеча, и сейчас в азиатскую сессию также идем вверх, то есть на ретест уровень 0.6865 и его пробой быкам необходимо пробивать данный уровень для того, чтобы продолжить рост и вплоть до уровней сопротивления следующих в районе 0.6920, сперва где-то вот 0.6940, да, то есть если мы наблюдаем, пойдем вот к верхней границе канала примерно, да, то есть как цена у нас движется по каналу, видим... Да, вот таким образом, здесь мы немного не дошли, и вверх, то есть я бы не хотел канал на самом деле изменять, хотя можно посмотреть, да, как вариант, если мы Но обрезать сильно не рекомендуется, да, тени, если мы с вами вот так сделаем, да, допустим, по вот этой точке, тогда видим, что канал... В принципе, был протестирован, и от него уже от нижней границы, да, у нас пошло восхождение снова. Так, но при этом нужно также не забывать обновлять и верхнюю границу канала, да, То есть у нас все должно быть логично. То есть, если мы верхнюю границу канала, также обновим, он небольшой, да, узкий, потому что волатильность маленькая, у нас ну, сред такая. Небольшая волатильность по паре ОЗИ-доллар. И давайте вот 4 часовой график посмотрим. Да, видите, подправляя канал, видим, что цена пошла да, от вот, нижней границы канала. То есть всегда, друзья мои, рисование от каналов, уровней поддержки сопротивления – это искусство да, в трейдинге. Чем больше практики и смотреть нужно на реакции. То есть мы видим, что вот здесь здесь в данной ситуации была, была попытка пробоя ложная нижней границы канала. То есть да, здесь касание, откат, после отката, да, то есть вот хорошая зона была на покупку. Сигнала нет, но видим, что цена среагировала и пошла вверх, да, то есть быки вступили в игру, то есть даже не дождавшись до уровня 0.68, ну и кстати можно уровень 0.68, если мы подтянем его вот здесь у нас, что будет, у нас здесь будет уровень 0.68, Давайте 10 сделаем, 11. Ну вот так, окей. Давайте его подправим и посмотрим на еженедельном графике, как это у нас получится, что у нас на еженедельном графике. И мы видим, да, что на еженедельном графике данный уровень он, ну, работает. Да, то есть видим, что он был сопротивлением. Мы его здесь пробивали, возвращались снова вниз. Он был здесь снова с сопротивлением. И вот теперь выступает в виде поддержки. Да, то есть мы можем обновлять уровень своей поддержки. В данном случае видим, что до уровня 0.68 мы не дошли касание уровня 0.68.12. И от него уже рост. То есть вот таким образом, друзья мои, нужно быть гибкими, да, и всегда смотреть, что рынок нам говорит. Поэтому я думаю, что перетест уровня 0.68.65 состоится на этой неделе. И далее вот вплоть до верхней границы восходящего канала. То есть уровни сопротивления остаются те же самые 0,6865, 0,6835 примерно и дальше 0,70. Поддержка у нас ближайшая 0,6812, затем 0,6750 средняя и ключевая в районе 0,67. ну до нее пока далеко. Рекомендация покупать, друзья мои, с целями вот на ретест уровня 0,68. 65 его пробой потенциального. Price action у нас как таковой отсутствует. То есть, есть видим, что отрицание цен от уровня 0.6812 оно произошло. Да? То есть и на дневном графике видим, как этот уровень соотносится. Идем дальше. USDGPY. USDGPY здесь идет штурм уровня 109. Одного из ключевых уровней сопротивления. Видим, что у нас... Тестируется на дневном, на дневном, на ежедневном графике, на дневном, да, то есть пока идет тест пробоя нет. Тем не менее, думаю, что можно ожидать пробой. И сегодня нельзя исключать, что случится пробой. То есть, да, видим, что вчера у нас была, была попытка теста, и пока вот в азиатскую сессию сегодня снова тестируем уже такие более высокие забросы. Я смотрю на, на график, да, на, на канал, на канал я смотрю, и, и с точки зрения его обновления, если обновить так же, как мы сделали с вами в паре, OZIDON, так, это сильно, да, обрезать нехорошо. Тем не менее, здесь то же самое, да, друзья мои, видим, да. То же самое, картина, такая же происходит, если мы обновляем наш канал, то у нас все соотносится и все очень даже логично, да, то есть мы видим, что здесь у нас также, да, то есть вот эти забросы, они могут быть, канал не должен быть идеальный, чтобы вот все, прям, только касания были, да, то есть есть заброс, есть вот ложные пробои, вверх, да, попытки вниз уйти, вот отрицание цен и... Здесь также, да, то есть был пин-бар от нижней границы восходящего канала. Если мы на 4 часовой график перейдем, то здесь тоже да, у нас получается, что вот не доходя чуть-чуть до канала цены уходят вверх. Поэтому жду роста дальнейшего, то есть пробой уровня 109 для быков цели. Это... Я ее озвучивал, да, то есть уровень 109 пробиваем, затем 110. И в текущей ситуации, да, уже можно, я думаю, что и поддержку вот здесь подтянуть, и сопротивление поменять, вот, да, вот в эту зону. Уровень сопротивления у нас пусть будет вот здесь, вот так, да. То есть у нас видим, что сопротивление дальше 110, но если мы смотрим по каналу движения, то постепенно, постепенно в район 111 цена будет двигаться, да, дальше, например, коррекция и дальше снова вниз 112 то есть вот таким образом мне видится ситуация развитие событий то есть до уровня 110 109 ближайшее сопротивление затем 110 111 112 поддержка ближайшая 108 107 то есть если пробьем канал да то ниже пойдем рекомендация покупать с выше обозначенными целями друзья мои. price action был у нас вот здесь в виде пин от уровня, вот от, от канала, да, от границы. Переходим дальше. Золото. Золото у нас вернулось за уровень 1500. Как я упоминал об этом тоже в еженедельном обзоре. Важное событие произошло вчера. Триггером у нас послужил вот этот пинбар пятничный на продажу. Видим, что цена вернулась в канал. Да, цена вернулась в нисходящий канал. Здесь опять же все рисуют, я говорю по-другому, то есть кто-то рисует по верхней точке В данном случае я бы не стал этого делать, то есть здесь, на мой взгляд, все корректно, отрицание цен, видим от верхней границы, здесь был ложный пробой в пятницу, возврат и вчера у нас все вниз, то есть я жду теста, по крайней мере, и пробоя уровня 1480 в ближайшие дни, Завтра напоминаю заседание ФРС США, то есть это дополнительная волатильность и в итоге в конце концов уход в район 1450 и ниже, то есть к нижней границе восходящего, нисходящего канала, то есть в моменте у нас идет падение, тренд в моменте нисходящий, друзья мои. Информация low high, low low, low high, low low, она здесь все еще в силе, low high это у нас equal high так называемый, называемый то есть это равняется да, вот данному максимуму и опять вниз то есть следующий шаг да, логично будет увидеть в районе 1450 и ниже рекомендация продавать сигнал у нас пресс был продажа с целями ниже обозначенными уровень сопротивления ближайший 1500 1515-1525 зона 1550 ключевой уровень сопротивления, поддержка средняя 1480, 1450 и 1430 где-то вот здесь в районе нижней границы. Четырехчасовый график видим, да, у нас вчера вот было поглощение, свеча вот поглощающая и пробой уровня 1500, ну и в американскую сессию продолжили снижаться. Рекомендую продавать, друзья мои. Идем дальше, Dow Jones, Dow Jones растет, вышел из консолидации, можно сказать, то есть видим, что мы теперь торгуемся выше уровня 27 тысяч пунктов, хороший сигнал также для быков, то есть все по тренду, консолидация, вот, которая у нас была, ну еще мы в ней, да, заброс был только вчера, нельзя сказать, что окончательный выход, тем не менее, видим, что вот эти 8 дней, которые простояли, да, у нас вчера хороший сигнал. Пробой уровня 27 тысяч, небольшой, тем не менее, и можно ждать дальнейшего роста, на мой взгляд. Да, то есть дальше расти вверх по тренду. Тренд is your friend. Поэтому ждем-ждем продолжения роста. Сопротивление у нас ближайший уровень 27.350, исторический максимум. Поддержка средняя теперь 27 тысяч пунктов, 26.700, 26.500. Ключевые варианты на сегодняшний день. И рекомендация покупать, друзья мои, по тренду с выше обозначенными целями. Ну и дальше, как говорится, предела нет. Индекс растет и растет. То есть есть предел для падения вниз всегда, да, это 0. А для роста вверх нет предела. То есть я, насколько помню... Давайте посмотрим после выборов Трампа в 2016 году, тогда уровень был, Доу Джонс был на уровне 16 тысяч пунктов, насколько я помню. Да, вот здесь ноябрь 2016 года видим, что Доу Джонс был вот здесь 16 тысяч, да, около 16 000. И весь и рост какой, да, после этого, порядка 10 тысяч пунктов по поводу инвестирования и на долгосрок, да, то, что Уоррен Баффет делает. Поэтому сила рынка, она на, на, на долгосрочном периоде отрабатывает всегда. То есть, да, есть коррекция, но в итоге все растет. Рекомендую покупать, друзья мои. Покупать сигналы у нас были вот пин-бар в виде отрицание цен от уровня 26700 покупка, покупка на ослаблении бренд, бренд у нас корректируется ожидаемо после роста на прошлой неделе, да, я говорил, что вариант теперь нужно искать на покупку при коррекции, то есть, да, у нас рост был хороший и сейчас идет снижение небольшое коррекция, мы вернулись за уровень 6150 то есть, я думаю, что можно смотреть на коррекцию вплоть до уровня 59.50 нельзя исключать. Уровень, который мы пробили на прошлой неделе. То есть коррекция, возможно, вот здесь, да, возврат. И отсюда уже искать сигнал на покупку потенциально. Да, вот от данного уровня, если мы пойдем, здесь будет хороший вариант на повторный вход, второй шанс, так называемый. На цели есть по прибыли очень хорошие, это в район 69-67, риск ограничен уровнем 57-50. Поэтому рекомендация будет покупать, друзья мои, на ослаблении, это та же самая рекомендация. Видим, что вчера у нас есть отрицание цены на 4-часовом графике, также да, наблюдаем, что идет отрицание, то есть да, потенциально Коррекцию, как найти, Fibonacci, как всегда, используем инструмент, берем Fibonacci, прикладываем и смотрим. Разворотная зона, Golden Zone, так называемая, находится в районе 59-50, как раз четко совпадает, да, уровень 61,8 Fibonacci, вплоть до 75 Коррекция может приостановиться в принципе в районе 50%, но я думаю, что заброс может быть хороший вот в районе 59.50 и отсюда уже можно наблюдать варианты на покупку в текущей ситуации. Уровень сопротивления ближайший 61.50, 63 и выше. Поддержка 59.50, 57.50 это ключевая зона. Рекомендация покупать на ослаблении, друзья мои. Пресс-экшен был на ранее, да, вот в виде пин-баров, в виде пробоя уровня 59.50. Так, друзья мои, все инструменты мы посмотрели, давайте резюмируем. Евро-доллар наблюдаем, ждем покупка на ослаблении, при появлении сигнала только. GDP USD покупка на ослаблении, также ждем. ОЗИ-доллар покупка с целью 68.65 и выше. USD-GPY покупка, также с целями обозначенными выше. Голд продажа на укреплении Dow Джонс покупка на ослаблении И бренд покупка на ослаблении На этом все, друзья мои, с анализом рынка Форекс на 29 октября Спасибо, что посмотрели это видео, надеюсь, Он оно было полезным, информативным Ставьте лайки, пальцы вверх Пишите комментарии, задавайте вопросы, с удовольствием их отвечу Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны Для того, чтобы первым получать новые видео с анализом рынка Форекс на регулярной основе Добавляйте ко мне в друзья, вступайте в публичный чат в Телеграм Все ссылки находятся в описании под данным видео мне это все, друзья мои. Я желаю вам удачной торговли и берегите себя. Всем пока до связи. С вами был Юрий.